сразу предупрежу вас перед практикой надо следить только за смыслом слов и мысленно за мной их повторять идти за словами и не сосредотачиваться на феноменах ощущений нам важны слова и практика проводится в быстром четком ритме то есть она не проговаривается медленно, поэтому те, кто привык к медитациям, не нервничайте. Это не медитация, это меди-практика. То есть и то и другое, два в одном флаконе. Четкий ритм он должен чтобы вы знали. И все, что мы будем называть с вами ангел-хранитель, это наша программа, 100 помощников ангела, это 100 родовых позитивных программ, которые начнут работать, активируются в вашем организме. Все, что я там называю, там 12-мерный атомы директорный антек, это все, что есть в нашем организме и то, что нам помогает работать и пробуждать наши цепочки ДНК. Итак, я думаю, водичку вы уже поставили. После практики ее просто необходимо вылить в унитаз или выплеснуть куда-то на землю, в огород, те, кто в частном доме живет. Итак, сейчас мы сделаем практику начистку и восстановление энергобалансов вашего тела. Я прошу вас лечь. Расположиться удобно и комфортно. Уберите все стягивающие предметы, развяжите пояски им. Расслабьтесь. Закройте, пожалуйста, глаза. Руки и ноги не скрещены и не касаются туловища. Вы расслаблены. Вы делаете глубокий вдох, задержка дыхания и длинный выдох через рот. Глубокий вдох. Обязательно. Задержка дыхания и длинный выдох через рот. Приятное тепло и расслабление опускается с макушки головы вниз. Расслабляются мышцы головы, лба, глаз. Глаза вращаются туда, куда хотят, без вашего контроля и напряжения. Расслабляется верхняя челюсть. Максимально расслабляется нижние челюсти и язык, и это важно. Там все повторы триггерных зажимов мышечного скелета. Расслабляются мышцы шеи, спины, ягодиц. Расслабляются мышцы груди, живота. Дыхание становится ритмичным, глубоким, спокойным. Приятное тепло, легкая тяжесть и расслабление опускается до самых кончиков пальцев ногру. А сейчас вы ощущаете, как в вашем теле одновременно рожались тысячи маленьких кулачков, тело размякло, как желе, и начинает светиться во все стороны. Начинаем практику на повышение. Энергетических вибраций вашего тела на уровне 12 систем организма, на уровне 12 измерений мозга, на уровне 12 мерных атомов тела, на уровне центросом каждой клетки тела и всех цепочек ДНК вашего генома. Дайте вашему телу твердую установку сознания и мысленно повторяйте за мной. Я, имя, назовите ваше имя, нахожусь в осознанном состоянии. Я прошу Творца, Ангела-Хранителя и сто помощников Ангела подключить мою ДНК Единому полю сознания, земли и вселенной. Я повелеваю высшей разумности быть со мной здесь и сейчас и привести энергию и информацию Тур моего тела в наилучшее и наивысшее состояние. Если во время нашей совместной работы я усну, то Творец, Ангел-Хранитель и Сто Помощников Проведут энергонаполнение и выравнивание энергобалансов моего тела правильно и мне на добро. Я так хочу и так стало. А теперь вы ощущаете как первый поток света волнами исходит из вашего тела в окружающее пространство. Поток света исходит из гипоталамуса, гипофиза, эпифиза, всех нейронов мозга, сердца, живота, всех центросом клеток тела, всех цепочек ДНК, из каждой директорной антенны хромосом, белков и директорной антенны чаши мозга. Свет и информация вашего тела устремилась в единое поле сознания Вселенной. Она просит Творца восстановить все энергобалансы вашего тела наилучшим и наивысшим образом. Ответ получен. Второй поток света – по одобрению создателя входит в ваше тело из единого поля сознания вселенной со всех сторон. Почувствуйте теплую, мягкую энергию и информацию единого поля сознания. Это энергия теплота, любви и добра. Почувствуйте энергию. Миллионов световых кулачков и волн белого света всем своим телом. Ощущение тепла, удовольствие любви, два потока мягкого, теплого, чистого белого света, ваш волновой поток изнутри тела и волновой поток Вселенной встречаются на вашей коже. И начинают гладить ее и массировать светящимися лазерными световыми потоками, теплыми и световыми волшебными энергокулачками и повышать вибрацию световых волн. Сосредоточьте все свое внимание на пределах вашего тела, на ощущении приятной вибрации световых волн энергии и на массаже световыми кулачками вашей кожи и подкожного слоя. Приятные чистые волны энергии света начинают углубляться внутрь вашего организма. Волны световой энергии единого поля Вселенной и света вашего тела синхронизируют движение всех 12 атомов тела, всех частиц клеток и ДНК. Активируются и просыпаются спящие солитоны ДНК. Высокие вибрации и новая гармония энергий балансируют волнообразно и согласованно. Высокие вибрации и энергия ДНК объединяются в единую гармонию для наполнения и исцеления клеток вашего тела. Ваши клетки и все молекулы ДНК получили целебный камертон ритмов энергии единого поля сознания. Все 12 атомы тела начинают плавно вибрировать по гармоничной амплитуде вверх и вниз, вверх и вниз. Вы ощущаете что находитесь на волнах Вселенского моря энергий, ваше легкое светящееся тело мягко качается в потоках исцеляющей информации и энергии единого поля сознания. Вы плавно качаетесь в потоках исцеляющих энергий Творца и единого поля. Световые частицы – Возбуждают волновую гармонию Внутри вашего тела Тело стало мягким Текучим словно плазма До границ кожи со внешней средой Оно питается Чистым исцеляющим светом энергии Единого поля Насыщается гармонией Волн океана целебных энергий Вашему телу тепло Комфортно, приятно. Наступает равновесие и спокойное движение энергии в вашем теле. Волны энергии текут внутри и снаружи вашего тела двигаются по спирали. Вы плывете по волнам теплого океана добра, и энергии любви вселенной. Волны энергии вибрируют снаружи и внутри вас, синхронизируются, гармонизируются. А теперь световые волны достигают уровня всех жидкостей вашего тела. Волшебные световые кулачки Массируют все тело изнутри и снаружи. Идет глубокий световой целительный массаж вашего тела. От макушки до самых кончиков пальцев ног и рук. Волшебные волны исцеления объединяют организм в единое целое. В гармонию исцеляющий свет проникает в структурированную воду тела. В кровь, в лимфу. Ощутите световые волны энергии во всех жидкостях вашего текучего тела. А теперь световые частицы волн возбуждают гармонию двенадцати систем организма. 12 систем организма гармонично Синхронно получают энергии света, любви и здоровья из единого поля сознания Вселенной. Теплые волны текут сквозь вас, от макушки головы до кончиков пальцев, ног и рук по спирали. Волшебные световые кулачки Окончили свой массаж, и теперь световые волны промывают все ваше тело. Очищающие волны Творца приятно, спокойно, мерно промывают все уровни тела и уносят с мягкой вибрацией через руки, через пальчики ног, рук. Текучими волнами в ядро земли все ваши тревоги, все ваши страхи. Целительная энергия растворяет и вымывает из организма все ваши зажимы, неприятности, все блоки, триггерные зажимы мышц распускаются окончательно. Волны энергии промывают организм и уносят в ядро земли болезни тела, неэффективные эмоции, болезни духа. Волны окутывают вас мягким белым светом. Волны энергии уносят в ядро земли все, что мешает вашему исцелению на всех уровнях тела и ДНК. Ваше тело светится чистотой покоем, гармонии, все тело расслаблено, оно приятно утомлено, оно наполнено жизнью, здоровьем, энергиями молодости, светом Вселенной, силой энергии Земли и здоровьем ваших первородных солитонов. А теперь любые Излишества энергий сбрасываются с вашего тела в землю. Наступил покой, равновесие, благоденствие целительных энергий. прочувствуйте и запомните свое состояние. Ваше тело находится в абсолютном покое и равновесии. Почувствуйте улыбку света. Ваше тело улыбается вселенной, наполняясь и радуясь правильным энергией. А теперь мысленно повторяйте за мной. Я благодарю и люблю тебя, Творец. Я люблю тебя, Ангелы-Помощники. Я люблю свое тело и себя на всех уровнях плоти. Света ДНК и Духа в едином поле сознания Вселенной. Да будет так. И так есть. Наша практика окончена. Вы делаете глубокий вдох и на выдохе открываете глаза.